Всегда желанный гость. Артисту скромность не нужна, тебя узнает вся страна. Зашлись для всех, ты как звезда, и не сдавайся никогда. Твой шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. Ты с нами сцену покори, сейчас и навсегда. Твой шанс, Твой шанс, и ты звезда Ты с нами сцену покорить Сейчас и навсегда Ну что ж, друзья, сегодня было действительно классный вечер Он Еще продолжается, у нас еще все впереди Классные артисты, классная программа И давайте споем все вместе Твой шанс, твоя судьба Навсегда. Твой шанс, твоя судьба, Это твой шанс, и ты звезда. Ты с нами сыну покори, сейчас и навсегда. Твой шанс, твоя судьба, Это твой шанс, и ты звезда. твой шанс. Ты, ты с нами сыну покори, сейчас и навсегда.